В эфире государственной телерадиокомпании «Альтерновости». В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент встретился с полномочными представителями правительства в областях страны. Были обсуждены вопросы и меры по развитию регионов республики. Правительство предоставило грузоотправителям 60% скидку на тарифы и 50% скидку на дополнительные услуги по перевозке железнодорожным транспортом «Картофеля». Октябрьский районный суд вынес решение в отношении экс-президента Алмазбека Тамбаева телеканала «Апрель» поиску бывших чиновников. В Вишкеке женщина пыталась продать новорожденного ребенка за 190 тысяч сомов. Сегодня президент встретился с полномочными представителями правительства в областях страны. На встрече были обсуждены вопросы и меры по развитию регионов республики. Напомним, что накануне в Бишкеке началась конференция «Кыргызская республика. Национальный диалог по региональному развитию», которая проходила в течение двух дней и стала хорошей площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся реализации государственной политики по развитию регионов и страны в целом. Обращаясь к полпредам, глава государства подчеркнул, что вопрос развития регионов должен стать приоритетным направлением в деятельности чиновников. Президент был. Благодарностью отметил позицию многих предпринимателей страны, которые поддержали государственную политику по развитию региона. Но эту инициативу в полной мере не поддерживают местные власти. Мы не видим энтузиазма. Инициатив с вашей стороны, сказал Сорон Байджинбеков. Он еще раз напомнил о возможностях сотрудничества с городами-побратимами других стран с целью привлечения инвестиционных проектов и подчеркнул, что руководители на местах будут нести персональную ответственность за реализацию государственной политики по цифровизации регионов. Бассабель-Лоитам, регион Дороги, Регион Регион Вартын кағасында, сурал-калинесе жоу, джун лаччетчин тезген, тезген, тезген бағал. Ишкелер грақмады, көй-қол дөпәрісті, көй-барышты. Месеге маған хұруват жау, тезген хұруват жау. Рауқ шул менен, демілген аракет, аракет чоу при тесном взаимодействии местных органов власти и министерств проблемы сельских местностей будут решены. Такое мнение в ходе второго дня конференции «Национальный диалог по региональному развитию» озвучил премьер-министр Мухаммед Калай Балгазиев. В мероприятии для глав сельских управ была представлена информация по увеличению местных бюджетов и о внедрении цифровизации. Более подробным материалом Гульзады Чубаковой. Нехватка детских садов, школ, больниц. Земли, которые еще не трансформированы. Такие проблемы все еще являются острыми в некоторых сельских местностях страны. Если в целом имеется 453 сельских управ, то около 300 из них все еще находятся на дотации, где насущной является проблема медучреждений. У нас в селе Акбашат есть один ФАБ. В селе Караса есть центр семейной медицины. Последний был построен в 60-х годах. Сейчас нет дома. Вопрос аптеки только недавно решился. По этим вопросам мы обращались в ЖК. Через Министерство здравоохранения нашли уже доноров в село Акбашат. Теперь надо построить центр семейной медицины. Еще одной проблемой является отсутствие опытных врачей. Медсестры есть, но именно врачей нет. При этом из 453 сельских управ лишь 20% могут самофинансироваться. Но они смогли решить насущные проблемы детских садов, больниц и вопросы проведения чистой воды. Также открывая производственные предприятия. В этом году они планируют создать рабочие места для местных жителей. Производственный объем в 2018 году был выполнен на 3 миллиарда сомов, то есть на 115%. Кроме того, по налогам в целом выполнили 393 миллиона 561 тысяч сомов. И на их основе решались проблемы по эксплуатации производств, по переработке, открытию новых предприятий, улучшению сферы образования и спорта, оказание помощи малообеспеченным семьям. Последним благодаря инвестированию были выделены средства из местного бюджета на 25 квартир. В прошлом году в селе Сарабулах были проведены работы по освещению территории мечети. Также были установлены уличные фонари. Что касается интернета, то был открыт киоск Тазаком, за счет которого жители получают услуги быстрее. Также интернет проводится в школы. Также было начато строительство цеха по переработке молока. В этом году завершится. Это было инициировано предпринимателями, что даст возможность самим перерабатывать сырье. В сельской местности есть большая возможность по развитию животноводства. Во время Союза имелись около 1 миллиона 600 тысяч дойных коров, и в год от каждой получали по 3 тысячи литров молока. Таких показателей сейчас нет. Об этом отметил премьер-министр. Добавлю, что в решении проблемы необходимо делать упор в направлении значительных средств на увеличение семенных породистых животных. 1, 000, 000, 000, 000. 3-4 миллиарда сомов нужно направить на увеличение семейной породы крупной и мелкорогатого скота. Кроме того, в нашей экономике главная задача в этом году является внедрение фискализации. Вот сейчас 70% средств, собранных от уплаты подоходного налога, остаются в местных бюджетах. Но это в основном в городах и в районных центрах. В селах еще не такие проценты. Значит, чтобы закон работал и там, нужно, чтобы в селах были созданы рабочие места. И тогда будут налоги в местные бюджеты. В реализации поставленных целей местные органы власти должны тесно сотрудничать с министерствами, ведь именно главы сельских управ непосредственно знают о тех проблемах, которые стоят перед селами, районами и городами. Необходимо, чтобы руководители районных администраций не только работали во благо населения. Они а использовали должность в своих интересах. Есть некоторые сельские управы, которые есть действующими законами развивают свои местности. Нельзя, чтобы руководители халатно относились к своей работе и поставленным задачам. Недавно были приняты жесткие меры в отношении ряда руководителей районных администраций, не выполняющих свои обязанности. Такие меры будут приниматься и впредь. Есть целый ряд вещей, которые должны решаться на местах. Правительство формирует политику, определяет вектор развития, а руководители органов местного самоуправления должны заниматься непосредственно реализацией курса государства. Мы за 400, что он читал бы Ах, бы этот год объявлен годом развития регионов и цифровизации ведь век глобализации весь мир с помощью высоких технологий облегчает процессы получения услуг и не только в этом направлении активные работы за последние годы ведут соседние страны как казахстан россия беларусь и так далее в кыргызстане же в прошлом году через межведомственную систему тундук 245 тысяч граждан использовали электронные системы которые направлены на упрощение в получении услуг электронный формат система и Цифровизация – это не только перевод документа оборота, перевод информации в электронный формат, но и достижение новых возможностей на основе цифровых технологий, что дает нам цифровизация. Это предоставление качественных и быстрых услуг гражданам, что также приведет к устойчивой экономике. Ключевыми задачами системы являются повышение эффективности и оперативность управления в органах государственной власти, обеспечение прозрачности, что влияет на сокращение коррупции. Отметим, в прошлом году в регионах было открыто около 300 новых предприятий, в которых работой были обеспечены порядка 77 тысяч граждан. В целом было одобрено 705 проектов. Большее количество производственных цехов были построены в Чуйской, Сыкульской и Ожской областях. И в год развития регионов приоритетным направлением стала переработка сельхозпродукции и улучшение промышленной сферы. И от улучшения этих и других отраслей зависит продвижение страны в мировом экономическом пространстве и повышение уровня жизни людей в регионах. Ульзада Чубакова, Джанаделя Бубакирулу, ЛТР, Бишкек. Кыргызстимир Джулу рекомендовано предоставить грузоотправителям 60% скидку на тарифы и 50% скидку на дополнительные услуги по перевозке железнодорожным транспортом картофеля, предназначенного на экспорт на территории Кыргызстана до 1 мая. Соответствующее решение подписал премьер-министр. Данное решение принято в целях продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. В республике в последние недели остро встал вопрос реализации картофеля. Фермеры бьют тревогу, что цены на овощ снизились по сравнению с прошлым годом в два раза. До нового урожая остаток картофеля прошлого года будет продан, заявил сегодня на встрече с фермерами министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. По его словам, в стране на сегодня осталось 66 тысяч тонн картофеля. И цена в этом году низкая не только в нашей стране. К примеру, в Казахстане и Пакистане также цена весьма невысока. В марте проблемы с экспортом решатся, пообещал глава Минсельхоза с с подробностями Айзада Мактебек КЗ. В прошлом году в республике картофель был посажен на более 80 тысяч гектаров. Фермеры уже бьют тревогу, что в этом году цены на овощ снизились в два раза. Сейчас мы находимся на Ожском рынке. Здесь самая дорогая картошка за килограмм стоит 13 сомов. В прошлом году эта цена составляла 22 сома. Такая сложившаяся ситуация наблюдается по всей республике на всех рынках. Продавцы жалуются на плохую торговлю и большую конкуренцию. По их словам, на данный момент... Из-за низкой стоимости картофеля сверху они накидывают лишь три сома, чистая выгода остается лишь в размере одного сома. Занимаюсь продажей овощей очень много лет, как помню, такого не было очень давно. В прошлом году, конечно же, торговля была намного лучше. Если я покупаю картофель по стоимости 7 сомов, то накидываю сверху три сома, потом плачу за место и тому подобное. Чистая выручка остается в размере одного сома. В особенности от такой сложившейся ситуации страдают фермеры из регионов. Неужели весь наш труд пойдет на смарку, сетуют они. Фермер из села Ананева из Сокульской области на протяжении шести лет занимается выращиванием картофеля. В этом году он планирует уменьшить территорию посадки корнеплода и перейти на сою по совету Министерства сельского хозяйства. Еще осенью прошлого года я успел продать свой картофель. Сейчас у меня осталось 15 тонн для посева нового урожая. Я выбрал для выращивания голландский сорт. Отечественным продавцам он очень нравится. Да и урожай богатый. Конечно же, по сравнению с прошлыми годами, торговли в этот раз меньше. Рынок диктует свои правила, и это факт. Товарный вид картофеля должен быть соответствующим, так как Казахстан и другие страны уже зарекомендовали себя на мировом рынке как экспортоориентированные. У них и ниже цены, чем у производителей Кыргызстана. Кроме того, отмечено, что необходимо еще открыть лаборатории для выдачи фитосанитарного сертификата для экспорта продукции. Нам выгодно возить из Кыргызстана, но ведь много проблем. Я понимаю, сейчас можно требовать, спихните нашу продукцию куда угодно, но она же должна же быть конкурентоспособна. Даже замещение товара к нам идет, даже по контрабанде, приходит к нам из соседнего Казахстана э, дешевле. Лаборатория Для того, чтобы наш экспорт увеличился, должно быть достаточное количество лабораторий по выдаче фитосанитарного сертификата. Я считаю, что нужно увеличить их число, так как от этого зависит многое, и особенно экспорт. До нового урожая остаток картофеля прошлого года будет продано. Об этом на встрече с фермерами заявил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. По его данным, в стране на сегодня осталось 66 тысяч тонн картофеля. Цена в этом году низкая. Не только у нас. Например, в Казахстане и Пакистане также невысокая. Думаю, до появления нового картофеля весь старый урожай мы продадим. В марте решим проблемы с экспортом. Также в этом году фермерами Сукульской области мы советуем выращивать сою и уменьшить площадь картофеля. Сейчас уже идут переговоры с местными фермерами. Узбекские предприниматели готовы купить 5000 тонн картофеля. Кроме этого, Азербайджан запросил 600 тонн. Также министр сельского хозяйства отметил, что по договоренности с Узбекистаном представители 10 компаний приехали в Кыргызстан для закупки картофеля. Сложность на сегодняшний день в том, что нет готовой упакованной продукции. Поэтому представители Минсельхоза призывают фермеров сортировать и подготовить картофель к продаже. Айзадам Ктобертзы Аскар аскармаратов, ЛТР Бишкек. Кыргызстанские фермеры вышли на первое место по объему производства мясной продукции в стране. Ожская область лидирует после Чуйской области. Фермеры в Карасуйском районе разводят особые породы скота, которые привозят из-за границы. До одной из таких ферм побывала наша съемочная группа. Сергак Сулейманов уже 10 лет занимается животноводством. Его гордость – особая порода коров, которую он привез из России. Каждая его корова ежедневно прибавляет в весе от 800 до полутора килограммов. «Я постоянно ищу новые способы производства качественного мяса. Специально покупал коров у российских предпринимателей. Один такой бык весит до 300 килограммов». В Карасойском районе Ожской области развивается производство мяса. Регион вышел на первое место после Чуйской области. Здесь растет количество фермеров. Многие делают ставку на заграничные породы скота, чтобы улучшить качество. С этой целью каждому фермерскому хозяйству прикреплен и свой ветеринар. «Ежедневно следим за состоянием скота, полностью проверяем. Если коровы больны, то мы сразу отправляем их назад на лечение». Это дает результат – Качество мясной продукции, говорят, клиенты улучшается каждый день, проверяют продукцию и в специальной лаборатории. После этого мясо идет на продажу. Сегодня о качестве мяса можно не беспокоиться. До этого были проблемы, когда скот кормили искусственным путем. Это сразу обнаружили в лаборатории, и наше мясо не прошло на внешние рынки. Сегодня те, кто думает о сбытии, работают согласно стандартам. Сегодня в Кыргызстане доля мяса среди производимой продовольственной продукции находится на первом месте. В прошлом году в стране было произведено 400 тысяч тонн мяса, 83 из них в Ожской области. Кыргызстанская мясная продукция уже идет на экспорт в Иран и Турцию. Алена Смирнова, турду Турдумаматова, Бигзат Турдубеков. ЛТР Ожская область. Депутаты Чугур-Кукинеша сегодня приняли ряд законопроектов во втором и третьем чтениях. Так были приняты инициированные правительства законопроекты о внесении изменений в закон об органах внутренних дел и о внесении изменений в закон об оружии, который направлен на устранение пробела в законодательстве в части регулирования вопросов безвозмездной и возмездной сдачи оружия и боеприпасов гражданами. Кроме того, правительству Кыргызской Республики было поручено разработать нормативный правовой акт, обеспечивающий выплату денежной компенсации, повышение цен за добровольную сдачу огнестрельного Оружия и боеприпасов. Также в третьем чтении принят законопроект внесения изменений в закон о введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней, инициатором которого стал депутат Астанбекешев. Было отмечено, что ранее закон был принят в 2012 году для роста туристического потока. Он предоставлял безвизовый режим гражданам 44 стран. Затем в 13 году в этот список была дополнительно включена еще одна страна. Принятие в 2012 году данного закона способствовало росту туристического потока. На срок действия закона истекает в 2020 году, поэтому предлагается продлить его срок до 2025 года. Конституционная палата не должна комментировать непринятый закон и не давать неправильную трактовку документам. Так прокомментировали депутаты Джугур Кукинеша, Искак Масалив и Курман Кулзулушев высказывание председателя Конституционной палаты о законопроекте, в котором предлагается лишить неприкосновенности экс-президента. На прошлой неделе у руководство Конституционной палаты в рамках дискуссионной площадки Данакер Толку провело встречу с представителями средств массовой информации республики. В ходе встречи председатель Конституционной палаты Эркимбек Мамыров прокомментировал законопроект о деятельности президента. Внося изменения, предлагается лишить неприкосновенности экс-главу государства. Документ принят только во втором чтении. «Законопроект о гарантиях деятельности президента, который еще не принят, а только активно обсуждается, прокомментировал и председатель Конституционной палаты. Я не знаю какие-либо нормативно-правовые акты, которые давали бы председателю такое право. Если судьи Верховного суда или отдельные представители Конституционной палаты стремятся защитить права отдельных лиц, то пусть тогда освобождают занимаемую должность». Конституционного закона четко прописаны права и обязанности представителей судебной власти. Я считаю, что судьи, которые дают комментарии и проводят подобные пресс-конференции, должны нести ответственность. Мы, как представители Джоурху Кенеша, имеем право рекомендовать это». Его поддержал коллега Курманкул Зулушев, который добавил, что Конституционная палата не имеет права рекомендовать. Какие поправки депутаты должны вносить в законы, а какие нет. Аталган мы зам бы он че экспрезиденту колту Конституционная палата не может комментировать, какой статус должен быть у президента, какие поправки мы можем вносить, а какие нет, или какой закон нам следует принимать. По законопроекту относительно неприкосновенности президента идут обсуждения, и я считаю неправильным, что судья Конституционной палаты Кыргызбаев давал по этому поводу интервью. Это говорит о том, что представители Конституционной палаты превышают свои должностные полномочия, поскольку они не имеют права трактовать законы. При этом он призвал главу Конституционной палаты Эркина Мамырова выполнять свои прямые обязанности. По словам Зулушева, за два года было рассмотрено всего два дела. Предлагаю рассмотреть данный вопрос на следующем заседании комитета по конституционному законодательству. Если нам объяснят, что юридически это было правильно, то мы готовы выслушать. И если мы будем неправы, то принесем свои извинения. Однако я уверен, что такого не будет. По данному законопроекту идут обсуждения, комментарии. Комментарии подобного рода могут сформировать у граждан неправильное представление о данном законопроекте. Конституционный орган должен работать в рамках закона и не преследовать личные цели отдельных лиц. Напомним, ранее Конституционная палата сама признала, что абсолютная неприкосновенность бывших глав государств противоречит нормам основного закона. Джугур Кукинеш одобрил поправки в закон о гарантиях деятельности президента Кыргызстана во втором чтении на прошлой неделе. Согласно регламенту парламента, в случае одобрения документа в третьем чтении он направляется на подпись президенту. Айто Кунсулпуева Тураран Арбеков, ЛТР, Бишкек. В Октябрьском районном суде Бишкека сегодня продолжилось рассмотрение судебного иска экс депутата парламента Ахманбека Кирдибекова, бывшего генпрокурора Зимбека Бекназарова, экс-главы ГКНБ книжбека Душебаева. Против экс-президента Кыргызской республики Алмазбека Тамбаева и главы телеканала Апрель Дмитрия Ложникова. В итоге судья вынесла решение. Экс-президент Алмазбек Атамбаев должен выплатить 300 тысяч сомов в пользу истцов. Последние пообещали направить средства на благотворительность. С телеканала Апрель материальная часть ИСКА снята. Подробности у нас. Нашего корреспондента Айтулкун Сулпуевой. В Октябрьском районном суде прошел судебный процесс по иску экс-депутата парламента Ахмадбека Кельдибекова, бывшего генпрокурора Азимбека Бекназарова и экс-главы ГКМБ Кенышбека Дущебаева против экс-президента Алмазбека Атамбаева и главы телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова. В прошлом году на телеканале «Апрель» было показано интервью экс-президента. Бывших высокопоставленных чиновников возмутили слова Атамбаева. Они заявили, что все слова, озвученные в ходе беседы с журналистами, откровенный ложь в их адрес. Напомним политики потребовали от каждого ответчика по 3 миллиона сомов за причиненный моральный ущерб. Ответчики, ответственная сторона пытаются на деталях, на мелочах затянуть процесс, представляют ходатайство о вызове того или иного свидетеля, или проведение каких-то дополнительных действий, которые никакого отношения к этому процессу не имеют. Поэтому их попытки мы рассматриваем как попытку затяжки, судебного процесса. Ну, я надеюсь, что суд будет на, также на принципах объективности, законности и, и, и примет соответствующее решение. В ходе продолжительного судебного процесса и прений сторон судья вынесла решение, по итогам которого с экс-президента будет взыскано по 100 тысяч сомов каждому истцу. А с телеканала «Апрель» материальная часть иска снята. После вступления в силу данного решения в течение 10 дней телеканал «Апрель» должен опубликовать опровержение прошлому материалу, а также принести публичные извинения за публикацию заведомо ложного материала. Решением суда истцы остались довольны. Как было отмечено, денежные средства, которые будут взысканы с Алмазбека Атамбаева, направятся на благотворительность. Решение суда в этой части нас полностью удовлетворяет, потому что суд решил признать несоответствующими действительности, несоответствующими истине те сведения, которые были озвучены в интервью экс-президента и распространены телеканалом «Апрель». По решению суда должно быть должно, дано опровержение официальное через телеканал, должно быть озвучено соответствующее извинение. Поэтому я могу сказать, что как юрист я удовлетворена. Как было отмечено адвокатом телеканала Апрель, вынесенное решение суда их удовлетворило частично. Кроме того, если в течение 30 дней вынесенное решение не будет обжаловано, канал должен опубликовать опровержение прошлому материалу и принести публичные извинения. Айто Кунсулпуева, Тураран Арбеков, ЛТР, Бишкек. В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело, связанное с аварией на столичный ТЭЦ. По данному делу проходят семь подсудимых. Они обвиняются в использовании служащими коммерческой или иной организации своих полномочий, вопреки интересам организации, в целях извлечения выгоды, либо преимуществ. И не только. По предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Сегодня на судебное заседание были приглашены три эксперта. Это Махмутов Аманкул, Абдикааров Абдисалим и Садыгалиев Карыпек. Из приглашения экспертов Махмутов и Абдикаров не смогли ответить на поставленные вопросы, в связи с чем судом для них было представлено время для подготовки до следующего судебного заседания. После перешли к допросу эксперта Садыгалиева. В связи с окончанием рабочего времени слушание дела отложено на 5 марта. Сегодня в судебное заседание были приглашены эксперты Махмутов, Аманкул, Абдихаров и Садыгалиев. Из приглашенных экспертов Махмутов и Абдикаров не смогли ответить на поставленные вопросы, в связи с чем судом для них было предоставлено время для подготовки до следующего судебного заседания. После перешли к допросу эксперта Садыгалиева. В связи с окончанием рабочего времени слушание дела отложено на 5 марта к 10 часам. Женщина пыталась продать новорожденного ребенка за 190 тысяч сомов. Об этом сообщил заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района Бакыт Назарбеков. Так, 27 февраля в УВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение о том, что неизвестная женщина пытается продать своего ребенка. В ходе проведения следственных мероприятий 30-летняя женщина при получении предварительных 5 тысяч сомов передала ребенка условным покупателям. Далее она была задержана вместе с сообщниками. Одна из задержанных – мать новорожденного, остальные работники медицинского учреждения – Дома номер 4. Во время содержания женщины предприняли попытку воспрепятствовать сотрудникам правоохранительных органов и закрылись в квартире. Милиционерам пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС. В настоящее время ведется следствие подозреваемые во в ВВС ГВД. Начато досудебное производство. Для производства всестороннего, полного и объективного расследования в настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия в городском передориальном центре номер 4 города Бишкек а также по нескольким адресам в цели установления лиц, причастных к данному преступлению. В настоящее время начато досудебное производство. В этом году в каждом районном центре будет проложено по 3 километра дороги. В 40 районах республики общей протяженностью 123 километра. Подробнее о планах по благоустройству дорожной инфраструктуры страны расскажет Кубатку Кубаначбекулу. В рамках развития регионов и цифровизации планируется каждый год прокладывать по 3 километра дорог в районных центрах. По данным Департамента дорожного хозяйства, в текущем году будет проложено 135 километров автодорог. На это необходимо примерно 800-900 миллионов сомов. Произведена шероховатая поверхностная обработка автодороги ШИПО 130 километров, черногравий на покрытие 114 километров и на покрытие 111 километров. Также построено 14 мостов. Напомним, что в 2018 году на автодороге Бишкек-Кош была внедрена система автоматизированного взимания платы за проезд через туннели с использованием терминалов. Кроме того, всем странам, изъявившим желание совершать международные полеты в Кыргызстан, предоставлено право пятой свободы воздуха. Предполагается, что это будет способствовать открытию новых авиарейсов и увеличению пассажиропотока. Это положительно отразится как на отечественной экономике, так и на развитии туристической отрасли. Кроме этого, граждане Кыргызстана будут иметь возможность совершать прямые перелеты в другие страны за 19 двадтые годы в плане стоит постройки нового аэровокзала расширенного дежурного депо пожарного депо и топливозаправочного комплекса тогда уже соответствие полностью придет и будет соответствовать как раз и по выполнению полетов согласно этого закона также Министерство транспорта и дорог Кыргызской республики планирует акционировать государственное предприятие Кыргыз-Темерджоло. По информации ведомства это решение поможет государственной компании привлечь международных инвесторов. Нам необходимо, почему, необходимо пойти э, на такой шаг в связи с тем, что для развития э, экономики Кыргызстана, для развития кыргызской желездороги необходимо э, ремонта э, верхнего строения путей приобретение подвижного состава, в том числе вагонов, грузовых, пассажирских, а также тепловозов. Президент Сорунбай Джинбеков не раз отмечал, что качество жизни населения, особенно в регионах, их социально-экономическое развитие во многом зависит от состояния дорожной инфраструктуры. Перед министерством поставлена конкретная задача – в каждом районе ежегодно строить или ремонтировать не менее трех километров дорог. Кубат Хуанчпекулу, Бахат Ф.Л.Т.Р. Бишкек. В таннеческом саду имени Анвера Гареева, расположенного в Октябрьском районе столицы, произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в 15:07 между улицами 7 апреля и Ахунбаева. Был расчет. Там сход тушилась ручным Примерно площадь возгорания составляет 70 соток сход травы. 16:50 пожар потушили. Наступление весны ощущается с каждым днем. По прогнозам синоптика, в наступающем месяце температура воздуха ожидается выше нормы. Такой прогноз радует и сотрудников муниципального предприятия Бишкек-Зеленхоз, в теплицах которого идет активная подготовка к предстоящей высадки цветов. подробнее о подготовке и какие цветы на клумбах будут радовать жителей и гостей столицы в материале нашей съемочной группы. В оранжерейных хозяйствах муниципального предприятия «Бишкек-Зеленхоз» ведутся активные работы по подготовке к посадке цветов. В настоящее время работниками оранжерей проводится пикировка и пересадка молодых сходов. Как отметила главная агроном «Бишкек-Зеленхоза» Диля Байбареева, в этом году городские клумбы и улицы будут украшать 2 миллиона 112 тысяч однолетних растений. Это 18-19 сортов, а 60 видов. Это разных видов будет. Конечно, каждый год мы обновляемся, каждый год клумбы у нас расширяются, сквер очень много у нас открылось. И хотим, чтобы и у нас и город процветал, то есть не повторялось, а дизайны тоже менялись. И эти дизайны у нас утверждаются, то есть и ЖКХ меря везде. Мы чертим дизайн и на, под дизайн уже и стараемся посадить наши однолетние цветы. Кроме подготовки городских парков, скверов и клумб, силами муниципального предприятия «Бишкек-Зеленхоз» облагораживают, и откосы на путепроводах. В настоящее время работниками предприятия ведутся подготовительные работы, а также устанавливаются так называемые георешетки по улице Чоканова-Леханова. Весной мы планируем посадить здесь цветы. Лето готовим место. Сверху георешетки мы планируем это будет чернозем полностью. И потом цветы посадим и газонные травы. Здесь поливаться будет насосом поливной системой. Планируем закончить это в начале апреля. Активной работе по подготовке столичных улиц, парков и скверов к предстоящему озеленению способствуют и благоприятные погодные условия. По прогнозу синоптиков, в марте среднемесячная температура воздуха по большинству регионов республики ожидается на полтора градуса выше климатической нормы. Что касается осадков, то их синоптики прогнозируют на начало месяца. Во второй половине месяца мы ожидаем довольно теплую погоду. Пока это предварительный прогноз. В ночные часы температура воздуха будет держаться в пределах 0,5 градусов тепла. А дневная температура Колебания от 8 до 13, отдельные дни возможно повышение до 20 градусов тепла. По поводу осадков, мы ожидаем а, месячное количество осадков около нормы. В целом же наступление весны идет согласно календарного плана. Как отметили в муниципальном предприятии Бишкек-Зеленхоз, уже скоро на городских клумбах зацветут всем полюбившиеся тюльпаны. А к середине апреля озеленители планируют уже начать высадку однолетних растений в открытый грунт. Тимур Тимиргалеев, Рыскальдик Укульбеков, ЛТР, Бишкек. Когда рядом мама, рядом и счастье, и изобилие. По таким девизам сегодня в Южной столице начали встречать весну. В Узбекском музыкально-драматическом театре имени Бабура поздравили с десятилетием со дня образования общественное объединение Аджарлу Айалзад. Его участницы – женщины, которые внесли весомый вклад в развитие национальных и культурных традиций кыргызского народа, в развитие госязыка и укрепление межэтнических отношений. В концерте приняли участие женские коллективы, коллективы «Шаир Аполлар» и другие. Наше объединение было создано в целях популяризации национальных традиций и языка. В последнее время молодежь забывает свои корни. Мы работаем по 14 направлениям. В каждом обращаем внимание на проблему. Например, популяризируем кыргызский национальный платок, развиваем народное творчество. И наши ряды день за днем растут. Общественное объединение женщин является крылом нашей ассамблеи. Сегодня они ведут работу по развитию национальных традиций, языка и культуры. В этом году мы планируем создать и другие подобные объединения, которые будут развивать культуру и традиции и других народов – русских, татар, узбеков и других. Наша цель – жить в мире и согласии. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До свидания.